Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, позвольте мне вас всех поприветствовать в Петербурге. Господин президент, мне очень приятно вновь встретиться с вами. И в начале нашей встречи хотел бы констатировать, что, что отношения между Россией и Болгарией постепенно восстанавливаются. Об этом говорит и небольшой, но все-таки устойчивый рост товарооборота. По руйском благодаря за да посетить отново Русская Федерация и да взема участие в Петербургском экономическом форум. Наша вторая встреча, господин президент, за такой краток период е ясен сигнал за новата динамика в наших двустрани отношения, которые базируют на глубокие исторические, культурные и духовные враги.